Сегодня несколько необычная пресс-конференция, потому что у нас в гостях бойцы и с очень интересным проектом, который предполагает передвижение велосипедами по Украине. Называется Захит Hit». вот, Хит. подробно ребята расскажут об этом и кто из них у нас сегодня Константин Самчук, организатор велопробега, боец 12-го батальона территориальной обороны. Максим Скорик, участник велопробега, боец 12-го батальона территориальной обороны, и Евгений Евченко, участник велопробега. Расскажите, почему, почему Харьков, почему такой маршрут, как ехали, с какими легкостями и сложностями добирались к нам в город? Ну, велопробег мы запланировали из самой западной точки в самую в восточную, Примерно, это больше, чем 2000 километров. Таким образом, мы хотели символично объединить Украину, показать личным примером, что можно ездить, путешествовать с запада на остров, с востока на запад. Для того, чтобы люди больше знакомились, больше знали друг друга и никто не мог навязать какие-то мысли, какие-то страхи. Страхи Бандерасы, страхи Москвы и так далее. Плюс, Наш велопробег является благотворительным, мы э, собираем на карточный счет э, деньги для помощи э, семьям погибших э, в АТО, раненым и ну, тем, тем, кто пострадал во время действия. Э, всего э, велопробег э, длится 40 дней. Э, мы уже едем больше месяца, то есть мы три четверти уже проехали. Прокладывали путь э, так, чтобы. Проходил через большие города, чтобы мы могли проезжая больше привлекать внимание к проблемам тех, кто вернулся с войны, больше людей оповещать о нашем мероприятии. Что еще можно сказать? Просто друзья мне из местного клубу клуба предложили, поделились про такий захід и предложили просто сопроводить этих хлопцев, помочь им їх их, количеством для массовки, так сказать. Я согласился, мне понравилось, понравилось. Те, что нас сопровожило по по Черкасскому области всегда машина с полной помощи, впереди машина ГАИ, мигалки, все вступают дорогу, ну, видишь, как церковь дороги. Да? Думаю, а почему нет? По, через біл Украины так проехать можно. Да? Ну, я решил до них приєднатися. Все дуже добре, все устроено, комфортно, даже комфортнее, чем я предполагал. Будем жить в палатках, где-то в лесах посидеть, подготовиться ночевать, закрывать уши, чтобы не чуть машин было приезжающим. Нет, у нас встречаются люди очень хорошо, есть договоренности с работниками ДСНС, правильно, что государственной службы экстренных ситуаций, они нам помогают и с жильем, и с ежей. так что все очень комфортно. Да не за комфортно мы ехали сюда, мы хотели какую-то свершенность взять, привернуть увагу до этих проблем, так сказать. Все уже доброе получилось. А, Максим, можете а, Скажите, пожалуйста, в чем особенность велосипедов? Просто, как раз, где вчера? Велосипеды... Нет, самая простая особенность велосипедов в том, что они самые простые. Костя, например, ну, про це не угадали, он единственный, кто едет с самого начала і... ну, и до самого конца. Я також присоединился в Черкасах, я сам в Черкасе, и не смог стоять, доехать до Милово через свои Украины в таком дусе. Велосипеды простые. Костя едет на трехъелездном велосипеде, сделанный для людей с ограниченными возможностями. Ну, То есть это пример, свой власний приклад. В принципе, мы все тут, не только мы, ті, кто до нас приезжали на разных дилянках нашего пробігу, одной из таких сильных вещей чувствовали, что они своим прикладом делают что-то хорошее хорошую справу. И не только що там за допомоги бійцям або пораненим, постраждалим от войны, а також і своїм співвітчизникам у свому місті, в своєму селі, ну, тобто в районних центрах, де ми не також себя себе чего чогось великого, всеукраїнського. Тому велосипеды простів. У мене особисто нема велосипеда, я свій позичив до Дня Незалежності, до конца Мені ну, проблем с не было. Спочатку за первый день про взагалі сумнівався, багато сумнівався, чи до еду взагалі. Великая пауза в катанні. Но никаких проблем, можно ехать, и я скажу, нужно ехать. Я люблю, скажем так, свой край. Знаю немного историю і своего края, але заехавши в соседнюю область, ну, каждый день для меня был новый день, как ну, я в новой стране, в новых местах. И вроде, ну, я засвітую географ и маю знать, что, что там делается, как, но для меня открытие каждого дня, Полтавская область, Харьковская, Харьков, ну, вражений дуже багато и я не могу даже словами выразить, якими словами выразить те, чтобы больше людей э, это і и повторяли что-то, вот маленькие подвиги делали, дізнавалися про свой край, свою страну, историю Давайте вопросы перейдем, Игорь <головок> <Да, просив> 057, вот у меня вопрос, любой человек может принять участие в этом проведении или только бывший военный военный? У нас так, каждый, кто до нас приедет, а приедет по-разному, где эти люди выезжают нам на встречу рано-раненько, выезжают раньше, чем мы, со своей дочкой, где мы ночевали, нас, едут с нами проезжают через своє место, если мы там не остановимся, то по мере того, поки едем, то рассказывают ну, про, про своє місце, про, про свой велосипед, ну, тобто, все завязано на велосипедах. Дехто проводит целый день, может ехать с нами до следующей точки и дальше їде домой. Дехто несколько дней с нами їде по причем мы всем говоримо, каждый, кто с нами їде, он уже автоматически стал участником всехеокризийского опробования. И в конце концов, всех мы запомнили. Всем радимо долучатися до нашей странице в Facebook, чтобы никто не пропал, может, кое забули забыл, там, для того, чтобы потом подвести такую риску. І... Все-таки зібрати весь матеріал, який звичайно ведемо щоденник. Костянтин щодня тексту, фото інформацію викладає на сайте самчук.орг. Я по мірі своїх знань вчуся на ходу і прямо в бою, так скажуть, вчуся зробити якісь фіксувати відео наших подорожей размонтувати при возможности ну и також в видеоматериал показывать я впервые в жизни это делаю на самом деле ну, может не мне судить как они выходят хорошо скажите как можно присоединиться к вам? Как... можно прямо сейчас с нами сесть на велосипед ну, нет конечно у нас такой отдых Сегодня еще готовимся, силы собираем на завтрашний старт. Завтра мы стартуем с улицы Зерновой. Там есть часть ДСНС. В 5 часов ранка. Всем будем рады. Кто захочет подъехать и провести нас, мы едем до Чугуива. В Чугуиве. Костя. Ну, в у Да, у нас заплановано. У Отправная точка и где будете финишировать? Э -э Почелы, ну, по Да. По да. начался из Чопа. Это самая западная точка. 16 июня. Финишировать будем 24 августа в Миловом. Это Луганская область. Это самая восточная. Присоединиться может любой на любую дистанцию, хоть проехать с нами там полчаса и вернуться назад, чтобы успеть на работу, как многие делают. Поэтому ну, для нас и самих важен факт того, что нас кто-то поддерживает, значит, это кому-то нужно. И я думаю, человек, который с нами проезжает, это, это ему просто утренняя тренировка, проехаться на велосипеде, ну плюс э, присоединиться к хорошему делу. Обратно а не тоже собирались? Нет, обратно у нас. Э, Борис уже. Но, да, часто задаю вопрос. Тут такая штука, мы не профессионалы. Ну, мы, Не сказать, что в первый раз на велосипеде, но такие совершения это для нас впервые. Для меня лично, первый Я максимум ездил там, да, ну, 40 километров, на какой-то по хорошим дорогам, в хорошее время, когда я учился в школе. У меня не было никаких там, взрослых проблем. Скажите, большая часть пути преодолена. Какие города запомнились? Как пролегал маршрут? Где были сложности, погодные условия? Опишите свои впечатления. Ехали, начинали ехать с Карпат, и основная сложность там была рельеф. Мы едем, везем на себе свои рюкзаки, перевалов 900-900. 30-40 метров было достаточно тяжело. Плюс там же в Карпатах у нас достал первый дождь, чуть промокли. Ну, в принципе, никаких там особых трудностей. Пробитые колеса, да, иногда, иногда дождь. После после Карпат началась равнина и мы в принципе идем по графику без отставаний. В среднем сколько человек в вашей группе получается? В среднем сказать тяжело, потому что где-то где мы, мы ехали вдвоем, а где-то 30 человек. Тернопольская область очень хорошо встречала, там большая вела велотусовка с нами, ехала всю Тернопольскую область, провели нас аж в И после этого уже отправили нас, передали в хорошие руки и поехали назад. Это симметичная передача вашей группы в другую область. Очень часто, да, так, так и есть, что велосипедисты проводят, провожают нас до границы с областями, и дальше нас встречают следующие велосипедисты, и мы едем дальше с новыми, с новыми интересными людьми. Всегда интересно пообщаться, э, узнать, познакомиться. Скажем э, так, плохие люди к нам не присоединяются, потому что мы им не нужны, неинтересны. Вот, поэтому только, только хорошие люди, и такое складывается впечатление, что каждый раз, когда мы приезжаем, будто бы от одних родственников к другим родственникам. Все нас кормят, э, дают ночлег, дают возможность отдохнуть, и все пытаются помочь, показать свой город, э, показать, конечно, с хорошей стороны, а нам тоже это очень нужно и интересно. Мы выкладываем это каждый день у себя на сайте. Э, и Поэтому все, все, кто нас читает, все могут... Немножко приобщиться, и таким образом, ну, не было еще, наверное, ни одного короткого, даже маленького короткого, что там не было чего-то интересного. сюда есть какие-то либо, либо красивые ландшафты, либо достопримечательности, какие-то вызначные места. Поэтому едем интересно, с интересными людьми, по интересным местам. И чем дальше едем, тем хочется еще больше. Почему? А, крайняя точка Луганская область. Да. Ну, это самая, самая западная точка Восточной. Да. У меня есть вопросы? Да. Uh, uh, uh, уже Игорь, Игорь, 057. Uh, не было ли у вас каких-то негативных моментов? Не встречали ли вы людей, которые бы осуждали ваш uh, велопробег, которые бы негативно на него отзывались, или на сайте, или вот вживую? Вот вы едете на велосипедах? Вас догоняют. В селе это у вас теперь популярное Вас догоняют, человек спрашивает, куда вы едете, ребята, вы говорите, вот у нас все украинский велопробег, да, россия захит вот захит, И э, он говорит, вот, ну ему это не нравится, он меня запрягает. Вот, да. Были такие моменты? Ну, я не припомню таких моментов. Все, кто э, ну, просто проезжающие машины, всегда сигналят, приветствуют. все, с кем мы разговариваем. Ну, на самом деле, тут наверное, тяжело в этом проекте найти что-то э, негативное. Мы пропагандируем здоровый образ жизни, активный, спортивный. Мы помогаем тем, кто пострадал, объединяем Украину. Ну, я не знаю, наверное, нам не встречалось. Ну, я уверен, что такие люди, наверное, может быть, и есть, но... Вы их не встречали. Да, мы их не встречали. Я сейчас... Один случай, я припомню, он э, скорее исключения, которые э, ну, исправили, или как-то, не знаю, смысл в том, что вы проезжали, это уже было в Харьковской области, в Харьковской области э, заехали в замок, э, посмотрите на Шаровский замок, и уже когда выезжали, там ужасно, бездорожье, незаметование недорога, э, и автомобиль. Кто-то из местных сельских ребят, не знаю, вот, ехали, ехали, их там три человека было, и вот кто-то из нас не хотел уступить им дорогу, они хотели по хорошей дороге ехать, вернее, по, из того, что было среди дороги, они хотели по хорошей колее ехать, и там пару раз сигнальными, вот, ну куда ж в яму прыгать. Вот, и ну, так один раз услышали в свой адрес что-то. Ой, неприятное неподельное ну, не поемное да ну это не значит что они прям плохо так к нам относились из-за из нашего велопробега да, интерес был несколько другом да да скорее там а. вот как раз вопрос о качестве дорог то есть вы смогли приехать в большую часть украины и оценить а, ну, как, по, по делу на своем собственном опыте где дороги мучились лично я на второй день, после второго дня, на третий, э, купил себе новое седло, которое не должно быть на моем велосипеде, на шоссе, таком с тоненькими колесами, который предназначен для асфальта. М -м -м -м. Меня это спасло, я меньше стал жаловаться на дорогу, но в принципе я все тоже вот так вот укладываю в небольшую такую вот фразу. Э, в нормальных странах дорога, Сама, сама говорит вот всем, вот я есть, едьте по мне, я создан для того, чтобы вы путешествовали, даже на велосипедах. То есть садитесь, едьте, узнавайте мир. То, что рядом возле вас есть. У нас все совершенно наоборот. Есть участки, которые чуть-чуть вот так вот напоминают ну, такой дух. А в большинстве своем дорога так кривится, и Зачем тебе дома не сидиться? Ну зачем ты выехал? Ну ведь можно сидеть дома и не напрягать свои причинные места. Ну уже отошел я от этих всех мыслей, уже даже плохая дорога. Я, ну как бы я знаю всю свою жизнь, какие у нас дороги, где-то лучше, где-то хуже, но в общем нехорошо. Вот. И все время всем говорю, ребята, мы же выбирали кого-то, кто-то ну, должен кто должен перед нами нести ответственность за состояние этих дорог, за наличие этих дорог. Я же даже не говорю про инфраструктуру, чтобы там на дорогах была разметка. Просто чтобы ровная и хорошая была. Мы уже сами нарисуем, если честно. Но это же не проблема. Так что дороги, дороги, дороги. В общем, дорогах в зоне готовы ли я Я был к ним готов еще раньше. Хотя на самом деле, когда первый раз мы туда ехали, наше подразделение, я был очень удивлен, почему до границы Харьковской и Луганской области, ну вот скажем так, вот, Чубуева, вот, есть вот, одна дорога. Заезжаем в Луганскую область, а там лучше. Как? Ну, как может быть Харьков, восточная столица? и все ну, центр вот, разных разных вещей центр вот. и Луганская область север Луганской области малонаселенный сельскохозяйственный и с лучшими дорогами чем в области дороги везде, но плохие, везде но... плохие да но, я да, не хочу сказать что там, там да, типа да, вот, принципе, именно да. если сравнивать по, по насколько плохие типа одни хуже другие еще хуже вот. И почему-то вот в Луганской области я очень плохих дорог не видел. Ну, я вам покажу. Ну, я вам расскажу. Я там много был. Есть... Нет, так нужно тоже учитывать. Столицу восточную и маленькое село. Маленькое село, маленькое. Ну, дороги это большие когда вы успеваете быть на границе Харьковской и Луганской августе? Харьковской и это будет 22 число, утром до 22 числа, 5 часов, Всех 8 Мы как раз выйдем из Купенска и будем на парадсию с Купенком. вы, августа будет в общем, на границе? Да, да, мы будем заезжать. У нас будет помещал встречать наш батальон 12. На велосипеде? И не в велосипедах, в чем-то по... посолител. Но вообще помогают наши побратимые Киевская меска спилка в АТО помогает в организации. Плюс там в зоне АТО будет помогать наш 15-й батальон. Очень сильно помогает Державная служба на изучающей ситуации. Потому что мы практически ну, в каждом населенном пункте, в каждом районном центре есть пожарная часть, в которой они всегда готовы нас ну, дать нам крышу в вот, всегда встречают, если мы ломаемся, даже там бывает, помогают, где-то там что-то подвести, где-то там подварить. Ну, такое тоже редко но... Есть вопросы? Сколько человек за все время в посчитали? Ну, то, точно еще не подбивали, но, в общем, я думаю, где-то близко к 200, 200 может быть даже больше, если всех посчитать. Где-то было там 20-30 человек, где-то 2-3, и всего уже мы проехали 30 точек, где-то только... этом по этому же 200. Ну, а как я кто-то присоединился к а, вам, здесь же люди, неважно, извините. Ну, из Харькова ребята к нам присоединялись раньше. Один харьковчанец с нами ехал с самого начала до Ивана франковска и вот сейчас до Харькова доехал. Плюс тоже в Полтаве еще один харьковчанец к нам присоединялся. Вот пока что у нас завтра заявок не поступал. Ну, я надеюсь, ну, кто-то кто решится и поедет с нами хотя бы до чего. Ну, это недостаток информации. Ну, может быть, потому что мы, мы на самом деле сами Едем, сами тут же выкладываем информацию, сами делаем фотографии, сами э, договариваемся за, за встречи. Ну вот это и беда. Я вас сутки ищу. Никто не знает, из как Служу, прошу и все. Я звонил Лупандину, начальнику информационной службы МЧС. Да, мы знаем, мы их там телефоны дали, но мы говорит, их не видим. Вот это случай, что вот пресс конференция То есть невозможно сделать материал. Вот я для этого пришел. Мне нужен правооползет. Ну, в интернете мы каждый день там укладываем все, где мы находимся. Доедем. Вы не поймете. Вы же едете для чего? Для того, чтобы это люди знали. Для этого пресса должна это отразить. Вот я представитель национального агентства, Украинфон. Центральный нет. Я хочу сделать репортаж. Смотрите, может быть проблема еще в том, мы когда провели все города, в каждом городе нас сразу же на въезде встречали 5-6 камер. Так невозможно было знать, где и города. Понимаете, вчера мы с коленами созванивались. Никто, вот якобы в 10 часов со стороны Люботина. Ну будешь же стоять там целый день Ну все на сайте... Нельзя, я бы сказал так, нельзя винить как-то в этом... Не винить, просто мы сколько вот обсуждали этот вопрос, тут несколько таких пунктиков вот, ну, до дошли. Во-первых, Во чуть-чуть, вот, не повезло, понедельник, рабочий день. Мы, мы ехали по Харькову, мы встречали велосипедистов, которые ехали на работу. Мы им, давайте с нами, а вот. они, они нас приветствуют, они бы очень ну, рады, я знаю, я Туда, я знаю, но говорят, извините, на работу. Другой пунктик это были выходные, могли расслабиться и мы могли расслабиться ну, в плане как а, с интернетом появились проблемы, вот, то есть не полностью можно было так вот чаще или это, ну, актуализировать информацию, но в принципе при я лично вот, выкладывал даже свой номер телефона ну, при въезде в Харьков, ну, когда мы кстати подъехали. Мы понимали, что мы на полчаса там или на час раньше так получилось. Вот. Нас э, с люботына не хотели отпускать. Э, они так и сказали, вы сегодня остались здесь. Поэтому тут, ну как плохо, ну нельзя сказать плохо. Да, получилась незадача. Небольшая. Ну это. Ну, вот такое я бывает. думаю, что есть возможность информационной да. заполнить и вот. в каждом городе, в котором мы заезжали, нас, даже если мы не делали никакого носа, нас сюда встречали журналисты и находили, потому что мы, ну, спилка, спилка в этой во все города писала официальные письма, что так и так будет делать про тогда-то, то может быть, там нету точной, точного времени, но мы же не едем на на автобусе, мы едем на велосипедах, где-то встречный ветер, и это уже нас может на час задержать. Ну, из, из там 70 километров, на час нас может задержать. Еще вот, один и... вопрос? Да, но в Харьков, почему-то, в Харьковской власти ни, никого не будут Когда мы, мы, мы писали. песня. Звонили в администрацию, узнавали. Я предлагаю задать еще один вопрос. Это не вопрос, это а комментарий. Если я не ошибаюсь, на сайте МЧС была открыта информация о том, что это велопробег, в Украину, предупредили заранее, по-моему, вчера еще. Э, я эту информацию увидел, вот, собственно, я здесь. Я даже не смог увидеть вас встретить, потому что был на работе. Однако информация была на сайте МЧС с картинками даже фотографиями если можно, вопрос задаем и. Сейчас. А что касается цели вашего автопробега, вам удалось собрать какое-то количество средств? Какое-то количество собрали, но пока немного. Сейчас чуть больше 8 тысяч гривен мы сегодняшнего собрали. Я бы сказал, цель не одна. Вот я начал следить за велопробегом с самого начала. Ну, с Костей мы знакомы, и тут в интернете, само собой, связь уже есть, контакт. И начал следить с самого начала. Каждый день отчет, это так у ВАО, ну, впечатление. такие. Сидишь дома за компьютером и думаешь, что я тут делаю в офисе или там, ну, за компанией, на работе. Так вот, э, за половину маршрута пока я сидел дома вот, э, гости с ребятами ехали вот, я думал ну как это одна цель не может такого быть на самом деле целей мы еще не посчитали сколько но их много. Вот, например я просто скажу например, вот, в велосообщество, вот, оно, ну да оно разрознено в каждом месте но вот, а почему бы хотя бы таким способом не собрать? Вот. Это актуальный вопрос в больших городах, вот. он не менее актуален в маленьких городах, где, может быть, даже больше пользуются велосипедами вот. для ну, жизни. Одна из целей – взаимопомощь, такая вот информационная. Я из Черкасской области, я не до конца знаю, как я могу, что я могу нового узнать о Полталской области, я вам скажу, я только нового узнал, что я чувствую себя нехорошо. Я очень у меня самооценка так пострадала в этом плане, и я думаю, я с этим буду работать еще больше, потому что это лично для меня это ненормально, настолько мало осведомленным быть. Целей много, они разные, ну, в основном все хорошие. Вот, почти везде рассказывает одно слово ⁇ взаимопомощь. Вот, то есть взаимопомощь для, СНС, вот, ну, для нас и для СНС, то есть Они нам помогают, это безотказные люди, они настолько ну, простые вот, спасатели, вот, то есть рядовые полковники, подполковники, они вот так вот вот это вы даете. Хотя на самом деле кто из них, из нас всех герои? Они герои. Какие ж, ну, мы ничего супергеройского не сделали. Мы попытались в, так, как простые люди выйти за рамки своего комфорта всего лишь. А какие рамки у них комфорта на работе? Ну, свой, с военными я бы Наверное, мое мнение очень субъективное, я не буду говорить. Много-много простые люди нас встречают, и говорят, вы делаете классно все. Мы не знаем, как вам сказать спасибо. То есть в каком, ну, не в каком-то, в небольших селах, городках все восхищаются и понимают, что они тоже как-то что-то пропустили. Взаимопомощь. Мы помогаем им, рассказываем, что им интересно. Ну, на самом деле, много чего интересного. Они насколько вообще. Они наскорбят Ну, взаимопомощь в разных целях. Еще раз скажите, когда выезд из Харькова и... Из Харькова мы выезжаем завтра в 5 часов утра с улицы Зерновой от пожарной части. Yes. Спасибо большое. Спасибо